Буквально месяц назад впервые за много лет я выпустил видео о прогрессе разработки Classic Offensive. Судя по просмотрам и активности в комментах, вам очень нравится этот проект, но откровенно говоря, повествование в прошлом ролике было крайне депрессивненькое. Несмотря на продуктивную и активно продолжающуюся разработку, создатели этой игры все равно не были уверены в конечной участи своего проекта. Получится ли его выпустить официально со скачиванием напрямую из клиента Steam, или рано или поздно он начнет медленно стагнировать и его придет закрыть. Однако, несмотря на такой относительно маленький промежуток времени, успело произойти несколько довольно важных событий, которые в корне меняют ситуацию. У микрофона Сноу Максим и сегодня я поделюсь хорошими новостями касательно будущего проекта Classic Offensive. Поехали! Небольшой introduction для тех, кто до сих пор вдруг не знает, что такое Classic Offensive. Условно говоря, это попытка создать симбиоз из всех частей Counter-Strike, взяв самые лучшие и самые любимые элементы среди комьюнити и объединив это в одну игру. Разработка началась еще 6 лет назад, и показав свои серьезные намерения, у создателей Classic Offensive получилось добиться разрешения на официальный релиз в Steam, однако есть одно небольшое, но из-за которого это не получалось сделать последние несколько лет. В связи с отсутствием исходного кода, все изменения приходится делать через очень серьезные модификации уже скомпилированного кода CSGO. Из-за этого разработчикам было крайне сложно синхронизироваться со свежими версиями оригинальной игры, так как все их модификации приходилось бы делать с самого начала. До недавнего времени классика Fentyv разрабатывалась на базе устаревшей версии 2020 года, в которой было множество уязвимостей и эксплойтов, в связи с чем выпускать игру в публичный доступ было крайне опасно, так как это подвергло бы игроков прямой угрозе со стороны хакеров. Однако, буквально пару месяцев назад ребята нашли новый способ сшивать свои плагины, игра была успешно перенесена на свежую версию 2022 года, то есть они намереваются продолжать активную разработку проекта если с технической стороны все получится сделать так как запланировано, то релиз точно состоится. Пополню аккаунт стима через ggpay и открою три кейса Danger Zone, потратил 10 баксов, а получил меньше одного, но открыв три таких же кейса на ggdrop я неплохо так окупился. Прямо сейчас там стартовал новогодний вент с новыми зимними кейсами и скинопадом. за каждый пополненный на баланс вы получаете по одному поинту. и чем больше их накопить, тем круче окажется подарок под елкой. А если хочется подарок покруче, поучаствуй в акции 100 к от Санты. Выполняя ежедневный Задания, получай баллы, поднимайся вверх по лестнице и зарабатывай гарантированную награду. Пополни баланс любым удобным способом, вписав промокод гейбф и получи дополнительно 11% на баланс и бесплатный барабан бонусов. Ссылки и промокод в описании. На данный момент уже получилось реализовать создание и подключения к пользовательским серверам так, чтобы любой желающий мог захватить свой сервачок под названием шизофрения. И самое прикольное то, что Classic Offensive делают максимально открытым для моддинга. То есть, как и в 1.6, модели и текстуры игры лежат не в запакованном архиве, а прямо в папке с игрой, чтобы их можно было менять без каких-либо ограничений. Что интересно, вырезав почти весь ненужный мусор, вся папка игры стала весить всего 7 гигабайт, что почти в 5 раз меньше CSGO. И чисто теоретически, чем меньше мусора загружается в память игры, тем больше FPS. Так что потенциально Classic Offensive может работать на слабых компьютерах лучше нежели CSGO. Следующий этап это сделать функционирующее лобби в главном меню, чтобы игроки могли находить игру вместе. И в будущем разработчики планируют связаться с Faces, чтобы интегрировать полноценный матчмейкинг и турнирную систему. Из визуальных обновлений можно отметить замену рукавов и самих рук в зависимости от внешнего вида вашего персонажа, что немного нарушает логику из 1.6, но мой взгляд выглядит намного лучше. У немецкого полицейского обновилось лицо под балаклавой, чтобы больше походить на оперативника из своего региона five 7 и G3 SG-1 изменились текстуры, чтобы выглядеть более яркими и блестящими, а в хиллфиде теперь отображаются конкретные причины гибели, вместо стандартной черепухи с костями. В разделе с выбором игровых режимов появилась полноценная вкладка для карт из мастерской. И важно подметить, что разработчики планируют реализовать собственный воркшоп, работающий независимо от CSGO. Помимо заявленных ранее Dust2, Inferno и Mirage, в игру все-таки вернется ремейк Нюка в стилистике Black Mesa из оригинального Half-Life и ремейк Трейна, с которым также были вопросики из-за того, что обе команды прорабатывали мапперы, которые давно покинули команду. Также планируется парочка аим-карт и полюбившийся многими старичками ремейк Ice World, в котором теперь действия разворачиваются на небольшой исследовательской базе в Антарктике. Тем временем, Зул понемногу начал переделывать вертигу так, чтобы он геймплейно больше походил на оригинальную локацию из 1.6, но при этом включал в себя все современные графические навороты. К игровым режимам прибавился Fight Yard, где оружие вместо покупки надо подбирать прямо с пола, командный дезматч режим с подтверждением убийства, где после смерти, противника надо подобрать выпавший череп, чтобы получить вражеское очко своей команде. Режим, где Т-шники и кт меняются сторонами каждый раунд, имея возможность отыграться в любой момент без опасения перманентной смены атаки и обороны. И вырезанный из оригинальной игры режим Escape где одной стороне надо сбежать из закрытой локации, а другой их остановить. Чтобы Т-шники выиграли раунд, надо успешно эвакуироваться как минимум трем игрокам. И ключевая фишка заключается в том, что в отличие от КТ-шников, они не могут закупать никакого оружия и всю амуницию надо находить на карте в процессе побега. Кстати, теперь попадание свист пуль от дальних выстрелов будут издавать соответствующие звуковые эффекты. А сами по себе все игровые события будут использовать смешанную библиотеку звуков из КС и КС 1.6. ну и в очередной раз затрагивает тему релиза. Зул, создатель этого проекта все еще настаивает на том, что их костыли с плагинами это не полноценное решение проблемы. Грубо говоря, это конечно поможет преодолеть минимально допустимую планку качества для релиза в открытом доступе, но это по прежнему сильно связывает руки и мешает интеграции более интересных и глобальных обновлений. Команда разработчиков все еще планирует получить доступ к исходному коду при должном внимании к проекту со стороны комьюнити, так что по сути все в ваших руках, рассказывайте друзьям, показывайте мои видосы и оставьте в комментариях эмодзи ковбоя в шляпе, если досмотрели до этого момента. Ну и обязательно гляньте предыдущее видео, где я рассказывал как мы хакнули новый движок и нашли непровержимое в кавычках доказательство существования CS на Source 2. Увидимся.